Здорово! Ну... Как ты, честно говоря, сегодня планировал выпускать вообще другой ролик, но разработчики Барвихи мне снова подогнали новые эксклюзивные скриншоты из грядущего обновления на Барвиху РП, и естественно я спешу с тобой поделиться ими. Новые тачки, новые скины, новые аксессуары, которые нас уже ждут в ближайшем новогоднем обновлении. Обо всем об этом мы сегодня поговорим с тобой в данном видеоролике. Ну а перед началом данного видео я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, и чтобы принять.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 Вот такую вот карточку я себе приобрел, стоит она довольно недешево, но ты прекрасно знаешь, как я отношусь к качеству касаемо моих видео. И это означает, что уже в скором времени у нас на канале наконец-таки появятся стримы. Наконец-то мы с тобой сможем в режиме реального времени пообщаться, поиграть вместе, да и просто прикольно проводить время. Ну, а что касается обновления, разработчики в общем-то подогнали мне вот такие вот скриншоты. Как ты уже наверняка видел в официальных группах вк по барвихе РП, разработчики планируют добавить на бар виху нам новую тачку конкретно rolls-royce кулина это автомобиль премиального класса именно бизнес класса довольно известный автомобиль как среди крэмп проектов так и в жизни в реале данный автомобиль стоит порядка 30 миллионов рублей сколько он будет стоить конкретно у нас на Барвихе? я честно говоря пока не знаю данной информации разработчики не делятся с нами но я думаю что это будет приблизительно в районе той же суммы как в принципе в реальной жизни автомобиль реально премиального класса и я думаю такой тачку себе сможет позволить не каждый вот так он выглядит снаружи вот так он выглядит изнутри мне лично очень понравился он конкретно в черном цвете плюс у него замечательные родные литые диски которых у нас на проекте по моему просто-напросто не существует я думаю многим автолюбителям такая тачка очень зайдет также разработчики планируют добавить новые аксессуары такие например как маска снеговика Довольно неплохая маска, и я думаю, конкретно в зимнем сете она вполне зайдет. Вот такую вот еще маску планируют подогнать нам с тобой разработчики. Я даже не знаю, как ее назвать. Маска Человека-Елки или просто новогодняя маска. В общем говоря, не знаю, но как по мне, выглядит она довольно стрёмно. Причем во всех смыслах этого слова. И Не знаю, кому конкретно зайдет подобный аксессуар. Самое прикольное, как лично мне показалось, это то, что разработчики снова решили ввести на проект такой аксессуар, как новогодняя шапка. Шапка Санты или шапка Деда Мороза. Тот аксессуар, который ты, в принципе, уже наблюдаешь на моем скине. Данную шапку я получил за прошлый новогодний ивент на 0.8 сервере Барвихи РП. Я думаю, что абсолютно все эти аксессуары мы с тобой также сможем получить после прохождения нового новогоднего ивента после выхода данного обновления. Ну а самое интересное, я думаю, это то, что разработчики планируют добавить вот такой вот новый новогодний скин. Скин скелета Деда Мороза. Ну или как я сам бы его лично назвал. Злой Санта. Довольно прикольный и необычный скин. Ничего подобного у нас с тобой не было еще ни в одном обновлении Барвихи РП. Мне самому лично реально понравился данный скин, и я думаю, если будет возможность его как-то приобрести, то я обязательно это сделаю. Но как лично мне кажется, скорее всего данный скин мы с тобой сможем получить за прохождение всего новогоднего ивента, за выполнение всех двух недельных заданий. И конкретно такой скин будет выдаваться скорее всего за последний день. Но опять же это лишь мои предположения и догадки как там будет на самом деле мы с тобой узнаем скорее всего только после выхода обновления возможно данный скин будет продаваться только за донат но даже если будет и так то мы с тобой в любом случае сможем приобрести данный скин за игровую валюту в торговом центре у других игроков также разработчики барвики рп подогнали мне вот такие вот скриншоты касаемые новых интерьеров в одном из прошлых моих видеороликов мы с тобой уже видели один подобный скриншот в котором у нас уже были догадки что данный интерьер будет относиться конкретно к новым особнякам на красной поляне и благодаря данным скриншотам у меня все больше и больше складывается впечатление что это будет именно так честно говоря я дико сомневаюсь что разработчики добавят нам какие-то новые дома хотя в принципе даже и такого стоит от них ожидать неизвестно чем разработчики нас с тобой удивят в этот новый год мы и так с тобой в последнее время довольно часто наблюдаем разработку и переработку основного города барвиха полную переработку интерьеров различных зданий сейчас я явно наблюдается серьезная работа над проектом, серьезное обновление проекта и его улучшение. За что я думаю разработчикам стоит сказать отдельное спасибо. Разрабы плотно ведут работу над графикой, над улучшением всех отдельных интерьеров, зданий и всего прочего, что непосредственно является огромным плюсом для нас с тобой. Барвиха растет, барвиха улучшается с каждым обновлением и становится с выходом каждого обновления все лучше и лучше.